Всем привет, с вами я, Адилет. И сегодня мы поговорим, спросим, то есть у жителей, почему наш Эркинтик бульвар назвали Держинкой. Если вам интересно, то смотрите до конца. Давайте. Это тут же Эркинтик бульвар да? Да. А многие называют Держинка. Почему, можете объяснить? Прошлое название. Прошлое. Советское. Я знаю, вот. А Почему по-новому нельзя назвать? Не знаю, потому что здесь гуляют все пенсионеры, ага. и мы привыкли уже к этому названию, ага. и трудно уже пере, перестроиться нам. Ага. Тут посмотрите, вечерами вот это, пенсионеры одни, это ага. бульвар здоровья, ага. мы его так называем. Ага. Ветераны собираются, обсуждают, ага. бывшие и премьеры, и министры, ага. и депутаты, все здесь. Ага. Все а... за здоровьем. А Дзержинка в честь чего тут? Ну, Феликс. А? В советское время это были советские названия все. А. Был такой деятель э -э -с -с советский, Дзержинский, ЧК возглавлял. В честь него многое было им названо. И городов, и улиц, памятников, куча. А. Но это в прошлом все. Но помнить надо. А вот тут Держинка, да? Эркинтик Бульвар. Да. Да? А почему он Держинка, а не по новому названию? Я не знаю. А? Не знаю. Не почему знаете? нет? А, тут сейчас новое название Эркентик, да? Да, бульвар. А почему Держинка назвали? назвали, да? Они а по новому. По старому назвали. Ну, наверное, старое советское было название, да? Ага. Да. а вы сами не знаете да? Нет, кто я, такой я здесь? не местная просто а. Вы откуда можно узнать да, сейчас. а вам а вы куда снимаете это на youtube на youtube канал да. понятно я не знаю почему я не знаю почему переименовали а, Костя, знаешь почему переименовали держинку в бульвар Дежинска, это советское название, наверное, старое, да? Ну, конечно, да. Ну, как, декоммунизация какая-нибудь. Мы считаем, что это декоммунизация. <реклама> название улиц. <реклама> Федя, аккуратно. Ага. Тут же новое название, пульвар, да, Еркент? А ага. почему по-новому нельзя назвать, а по-старому Дежинска? Почему по-новому нельзя? <реклама> да. ну, я думаю, что... Когда Кыргызстан получил независимость, то как бы естественно, что кыргызы захотели получить национальные как бы, какие-то названия в честь людей, событий и ну, в общем, получить некоторую локализацию э, топографии города. И, соответственно, произошло смена названий, которые были советские, на, новый, в на новые, которые ну, как бы более... Как... Более, ну, что ли, при, привычные людям, или как-то так. Мне кажется, так. Потому что мы, у нас в Москве то же самое произошло. После того, как случился развал Советского Союза, советские названия, многие советские названия, были изменены на именно старомосковские. То есть те, которые были до еще событий революции семнадцатого года. Вот, я думаю, здесь то же самое. А в честь чего? О, к сожалению, я не знаю. Почему это тут? Держинка называется Аня Эркин. А раньше назывался бульвар имени Дзержинского. Ага. Да, это был чекист в двадцатом году. Ага. Вы историю изучали? Ага. Феликс Эдмунд Дзержинский. Вот ага. его именем был назван парк этот бульвар. А в 90-х годах переименовали бульвар Эркинбик. А сейчас же назвать Нокит Тишинка. Ну, старожилы, И... да, по привычке называют Дзержинка. Ага. Вот. Ну, а вообще-то это сейчас Бульвар Аркиндек. Почему так не называют по-новому? По-новому? Ну, просто привычка, наверное. Старые люди, ну, воспоминания какие-то связанные с этим названием. Ну, наверное, наша молодость. Вот мы и узнали, почему же Держинка, почему же Держинка, а не Эргентик-Бульвар. Все привыкли так назвать, но вы пишите в комментариях, почему вы здесь эту улицу, как называете, Эркинтик или Держинка? Пишите свои Ответы в комментариях, а мы будем прощаться до следующих видео. Всем удачи, всем пока!